Привет, меня зовут Яна, и сегодня мы поговорим о новостях. Станция метро Новокрестовская «Беговая» вечером 26 мая наконец открыли для пассажиров, уже которую неделю судьба станции оказывается одной из самых увлекательных тем. Ожидается, что во время чемпионата мира станции будут работать в штатном режиме, однако Новокрестовской смогут воспользоваться только те, кто предъявит билет и паспорт болельщика, поскольку она находится в так называемом периметре безопасности. От пассажиров на прошедшие недели поступали жалобы на зло движений поездов, но представители метрополитена заявили, что скоро движение будет отлажено. Проблему объяснили тем, что машинисты еще не приноровились точно со стыковой двери вагона с дверьми на перроне. Также на станции «Беговая» очевидцы обнаружили жидкие ступени. Фотографии подтекающих с самого открытия станции ступенек опубликовали в группе ДТП и ЧП Санкт-Петербурга 1 июня. А ведь сейчас в Петербурге удивительно сухая и теплая погода. Что же будет, когда начнутся затяжные дожди? В рамках подготовки к чемпионату мира вообще происходит много странного. Еще в апреле Нижний Новгород зачем-то переименовали в Новгодор, а теперь в Петербурге разместили навигационные указатели с ошибками и опечатками. Видимо, не хотят шокировать иностранных туристов незаконченностью объектов и инфраструктуры, а потому просто решили их запутать. Переводом указателей определенно занимались знатоки. Название летнего сада писали по принципу «как слышится, так и пишется». Последние буквы на указатели для пресс-центра выбросили за ненадобностью. Крестовский остров превратился в крестовки, а яхтенный мост и вовсе получил три разных англоязычных названия. И все это великолепие сопровождается стрелками, которые ведут людей не в ту сторону. Около 300 жителей Шушард 30 мая вышли на митинг, требуя строительства школы детских садов. За последние пять лет в поселке ввели в эксплуатацию около 20 многоэтажных домов и ни одного детского сада. Социально значимых объектов инфраструктуры в Шушарах не хватает давно. В 2014 году там даже вводили мораторий на застройку до тех пор, пока проблема не будет решена. Но после строительства единственной новой школы мораторий был снят. Итоги митинга оказались неожиданными. Компания Дальпитер-Строй, которая ранее обещала безвозмездно передать около двух тысяч квадратных метров на обустройство детских садов вдруг решила этого не делать и теперь ждет, что эту площадь выкупит государство. Сами жители предполагают, что отказ от передачи обусловлен тем, что застройщик просто не успевает сдать эти объекты. Водители грузовых автомобилей продолжают игнорировать предупреждения на легендарном мосту глупости. Прямо в день города 27 мая под ним застряла 150-я газель. То, чего все так долго ждали, свершила 150-я газель, приехала в этот солнечный воскресный денек, говорится в твиттере моста. В честь своеобразного праздника мосту испекли торт. Петербургский ученый посвятил ему картину из микробов. Мосту даже предлагали жениться на другой интернет-звезде – яме на улице Котовского в Новосибирске. Разобраться с проблемой проезда под мостом крупногабаритных автомобилей взялся и Албин. Однако в обещанные три дня ничего не сделал, после чего неизвестные установили на мосту картонного супермена с лицом вице-губернатора с комментариями «Мост глупости нуждается в своем герое». В конце мая в Петербурге снова прошли пикеты против реконструкции пассажирского порта «Морской фасад» на Васильевском острове, после которого он станет грузопассажирским. пребывающий груз планируют переправлять через западный скоростной диаметр, хотя единственный съезд с него на Васильевский остров и так вечно утопает в пробках. По мнению жителей острова, это также может отрицательно сказаться на экологии района. Активисты собрали 2000 подписей против реконструкции порта и передали губернатору, после чего Георгий Полтавченко заявил о необходимости переноса Большого порта за пределы города. Однако радоваться рано. Реконструкция уже согласована Министерством транспорта, а на перенос порта по оценкам специалистов может понадобиться более 200 миллиардов рублей. Уже 30 лет правозащитный центр «Мемориал» организует акцию памяти погибших в тюрьмах Ленинграда. Но в этом году Смольный впервые запретил активистам собираться на традиционные для мероприятия Воскресенской набережной. Активисты отказались изменить место проведения и были готовы провести несогласованную акцию, но на следующий день Смольный выдал согласование, при этом датированное тем же числом, что и отказ. 1 июня в 78 городах мира прошли акции в поддержку украинского режиссера Олега Сенцова. В 2015 году суд приговорил его к 20 годам заключения в колонии строгого режима, обвинив в создании террористического сообщества и подготовке теракта в Крыму, где он жил и работал. Несмотря на широкий общественный резонанс, российские власти отказываются выдать Олега Сенцова Украине. И 14 мая режиссер объявил бессрочную голодовку. Его единственное условие – освобождение всех 64 украинских политзаключенных, находящихся на территории России. В Петербурге на акции в поддержку Сенцова были задержаны три человека, в том числе художница Елена Осипова, которую жители города называют «Совестью Петербурга». Она уже много лет принимает участие в протестных акциях и регулярно выходит в одиночный пикет. А во время суда над Всеволодом Нилаевым, также задержанным на акции 1 июня, были задержаны трое активистов, пришедшие его поддержать. Председатель Комитета по законодательству ЗАГС Собрания Петербурга и член фракции «Единая Россия» Денис Четырбок выступил с инициативой запретить людям без юридического образования защищать интересы граждан в суде. Согласно действующему закону, защитником может быть любой человек, на имя которого оформлена доверенность. Инициатива вызвала возмущение среди гражданских активистов. Они считают, что она может быть направлена против общественных защитников, которые помогают задержанным на протестных акциях. Однако, даже если закон будет принят, запрет начнет действовать исключительно на рассмотрение гражданских дел. Административных дел он не коснется. Подписывайтесь на наш канал и не забывайте нажимать на колокольчик под этим видео, чтобы не пропустить. И следующее